Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пройдемся по руслу вот вот этой вот маленькой реки и поищем небольшую э, средневековую крепость, вернее остатки от этой крепости. Мы наткнулись на архивные данные, что вроде бы как бы здесь была когда-то крепость. Ну вот, сейчас поищем. Думаю, что что-то мы найдем. Давайте со мной, наверное, будет интересно. но что его, в принципе людей практически не было. проход немножко сложный почему он в принципе тяжело идется по реке Потому что очень скользко, но мы стараемся. Это нам повезло. Вот если посмотреть вот здесь, вода немножко убыла. То есть, это нам повезло. Даже с такой... Ну, сейчас все держит. Человек надевается. Нет, все равно какую-то алюминиевую кастрюлю мы нашли. Так, что мне понравилось, вот этот стак, интересно вода сейчас думаю сделать такой небольшой ролик типа революции, напустящей на воду, ну и выложу внутреннику, так что если кому-то нравится всем воды, тогда подключайтесь Проблема. Судья, ты по Amazon. Друзья, я такой наивный, почему-то думал, что только мы одни тут бродим. По этой реке оказывается нет. Тут оказывается есть рыбаки. Вот мы нашли раколовку. Правда, раков мы не видим, но очень-таки даже значимое событие, потому что действительно кто-то еще ходит здесь. Да, вот и рыбки плавают. Но ну, вот когда стоишь, рыбы здесь любопытные, они людей не боятся, и сразу подплывают к нам. Вообще интересно. Ой, да икно стало подплывать. Да, Серега? Форель. Форель? Угу. Нет, нет, это не форель, это барбус. Я это семи... ну, нет, это... это, я, это, я это семейство карповых называется, как на испанском называется, Барбо. Так, друзья. Вот мы нашли остатки места. Плакка, конечно, странная. Очень странная кладка. Почему? Потому что сверху вроде бы как камни. Да, кладку мы видим. А вот здесь, Сереж, посмотри. Да? А вот здесь это что у нас? Вот это вот. Это не железо ли вот этот оставку ну, животный? Надо посмотреть. А Нет, он? мне кажется, это может просто камень такой. Не Потрогай, пожалуйста. Может быть. Не, не, это народ, это да. Грязь, вот да? это оксид железа, он намыло а. и он стирается, и камень нормальный. Это, скорее всего, арабские, вот они строили. Ну, похоже, да, на арабский. Не, а как раз, видишь, он сужается, я думаю, как же они ходили. А у них было как раз, чтобы прошел в южный осух и не мог. Да, да, да. Это и чисто это еще, еще построить. Это еще значит, получается. Ну, 1 век где-то. Вот, ну, как правило, получается так, так. что рабы строили на месте римских воров, тоже восстанавливали. Посмотрим Сто процентов это, наверное, было сначала римское, потом уже вот. Идем дальше. А! Ты посмотри. Ну вот. Типа как вкладка стены. Но я сомневаюсь, что это остатки от какого-то строения. Почему? Потому что очень похоже на терапу. Хотя... Сереж, ты знаешь, что происходит? Не, ну может и было какое-то здание, может это и остатки какого-то форс около моста, знаешь. Ну да. Скорее всего похоже, что-то А потом просто переделали местные заненадобности. Ну все заросло, уже да, тут да, ничего тут... не увидишь. Тут. Даже Мачете если вы. Без... Да, даже был. Сам, если сам будешь вырубать, это нереально. Ладно, ребят, дальше идем, смотрим. Вот такие вот прерии, вот через такие прерии мы проходим. Ну, очень интересно. впечатление конечно, замечательные. Так, друзья, а вот это уже действительно похоже что-то на какой-то фундамент, потому что здесь вот такой высокий, литой, литой выступ, такой видно, что это строение было. Вот смотрим, что там нас ждет О, вперед. вперед смотри. Зарайка да, что-то была, заброшенное давно. Да-да, смотри. Провозь камнями его заседал. Ну вот, что получается, это такой вид типа такого-то да, прям... да, Я... да? так а вот это вот интересно в возле получается под водой какой-то выем не знаю будет его видно не будет ну, Попробую заснять и туда уходит дырка какая-то короче говоря надо уже делать и подъем под, под, подводные съемки камера позволяет надо уже будет думать и бокс есть, и все. Так что скоро мы ну, еще и под водой будем снимать. Так, интересно получается, что у нас тут. Ага. Получается какой-то канал, да? Слушай, как-то там мне даже интересно. Осторожно. Как-то там не... мне как-то выложено интересно, да? Ну да, можно красоту на воде. Посмотри, застыкало на пытание. Ну да. Да, не пользовались и кто-то засыпал. Сейчас надо было как-то за... Зачем-то засыпали, да? Ну, автомобиль на воде. И mm, вот ну, так. На Налево пойдешь, кто-то найдешь. Направо <связывая> пойдешь, еще что то найдешь, да? <связывая> да. Как сказать? Чем дальше, Чем тем труднее. Вот вообще... Так, смотри. Это вообще кто-то плотину построил. Тут же бобров нету, да? По-моему, не живут бобры. у нас уже в Валенсии жевица отошла, а здесь она еще даже не созревала. Да? Да. Да. да. чем подкормить. Так что приедем на ежевику. Так здесь можно нормально ежевики собрать. Классно. О, а какой тут вид у нас. Шикарный. Смотри, как заходишь, так как в фильмах Голливуда. И дерево тут перекинутое. А вообще... Да, напункт нету. Вот, кстати, антидот против змей уже пора покупать. Что-то мы как-то видели видели хвостатые. Да, да что-то мы как-то хвостатые здесь пользуют. Кстати, змейки здесь есть. Не знаем, они ядовитые или не ядовитые. Но вот за такой короткий период мы видели 4 змейки. Видимо, им здесь комфортно живется. Поэтому что-то я не подумал о вакцине против укуса змеев. Но в следующий раз уже, наверное, Сережа возьмем. Но надеюсь, что нас не покусает. А в принципе, аптечка есть. Ну, а толку-то что? Все равно же нет у нас антибота этого ну вот какое-то строение здесь было, техническое, да, Сережа? Получается, вот. Ну я думаю, хоть если чисто логически был канал, так. была мельница, наверное. Шла вода на полив, они что-то здесь, или были приса, отжимали. Виноград, оливки, мололи да, но... муку, может. хорошо, согласен. Смотри, вот это складка каменная старая, это, это там, да, была это, бетон... да. там бетонная, бетонная, а это старинная кладка. Вот я же говорю, что это старинная кладка уже, видно, что кладка идет такая не, не бетонная, когда мы видели там ну, такую там идеально иде, идеально ровную. ровную. Да, смотри, здесь она действительно какая-то кладка, может, но ну, это уже вот что-то было или арабская, или римская. То, что мы прочитали, там очень сухо так все упомянуто. И, типа была крепость и все. А там догадайтесь сами. Так, ну что, надо проходить вот туда. Идем. А вот тут вот, похоже, как коридор чуть-чуть. А ну попадем пойдем Ух ты, как красиво. Чем не пререг? Вообще, действительно, такие заросли и ничего не то. Вот, да. вот это да, ой, все карапается. да. О, а идем. Идти, потому что здесь все не трону, вода какая прозрачная. дальше не пойдем Сереж там Что, грязь какая-то непонятно бревно лежит на локтях показали у кого-то сбежал где-то да где это в аргуфере до сих пор плавает я уже сколько друзей приглашаю поехали говорю на рыбалку крокодила поймаем. даже в фейсбуке как-то объявление дало а все как начали против меня возмущаться Ай, зачем мне крокодила? Ставьте крокодила в покое. Но это пока в покое, пока он их не покусает. Ладно. дальше идем. Ух. Просто кайф идти в такую жару. Вот этот жару вот, вот эта прохлада. И вот ощущение, что ты здесь один и рядом никого нет. Это просто такое наслаждение. Раньше как-то мы ценили больше. Какие-то супер туристические места, там, рестораны, бары, что-то такое. А сейчас вот простая природа. Для меня означает больше цен. Серёжа тебе это... Ну, мы как... уже возвращаемся, да? Да, возвращаемся. Вот ну, что, друзья, сегодня мы прошлись по реке, увидели какие-то остатки, разваливаются. В общем-то, можно сказать, и ничего не увидели. Мы видели за красивую-красивую природу. Можно сказать, первозданную. Очень замечательно. Вот, друзья, дошли мы до выхода с этой реки. На этом я заканчиваю свой репортаж. Конечно, мы с Сережей подустали. Вот, ну посмотрели, как есть. Большое вам спасибо за то, что вы ко мне заходите в гости. Ну и Сережа тоже попрощается. Серега, а... скажи ребятам пару слов А нашей поездке. Что ты там думаешь? Ну что, хорошая поездка была, конечно, какие-то нюансы у нас еще не доработаны. Будем потихоньку запасать снаряжение. Ну и в дальнейшем более будем сложные маршруты проходить, чтобы показать вам, порадовать, так сказать, зрителей. Ну, будем прощаться. Ребята, всего доброго. Всем всего хорошего. Спасибо, что вы нас смотрите. До новых встреч. Mm-hmm.